Я категорически против навязанного добра. Знаете, есть такое сочувствие, с которым лезут совершенно незнакомые люди. Оно не имеет ничего общего с пониманием, ибо как вообще тебя может понять незнакомец, не имеющий ни малейшего представления о твоей жизни? Бывает, вы знакомы от силы пару дней, поначалу все хорошо. Но вот он видел Затаенную печаль в твоих глазах И сломя голову спешит на помощь Его буквально несет Ты держись, все будет хорошо это пройдет Будет и на твоей улице праздник Стоп Что пройдет? Зачем держаться? И какой к черту праздник? Тут одно из двух либо он ошибся и усталость в обзоре из-за того, что тебе не удалось элементарно выспаться накануне, принял за возможную склонность к суициду, либо, ну вот, положа руку на сердце, есть же ситуация, в которых такой призыв верит в то, что у тебя все еще впереди звучит как издевательство. А ты стоишь, выслушиваешь, и даже слух благодаришь, а про себя тихо ненавидишь. И чувствуешь, как внутри все так и закипает. И хочется от души послать ко всем працам такого доброхода, который лезет к тебе со своим пустью искренним, но таким ненужным и даже убийственным сочувствием, граничащим с неуместной жалостью. Но остается лишь выпущенно улыбаться. Он же тебя набождает.